Так, ну, более-менее уже что-то становится похожее на плух. Вот. Большой ват. Да, я думаю, отлично будет. Отлично будет все. Замечательно. Мужики, всем Привет. В общем, загнал опять тракторок, нацепил, начал нацеплять навеску, а у меня вот здесь ступица стояла, и она упиралась в эти, в плафоны. Разобрал две гранаты, сварил вместе, вот эти вот, шлицевую, и приварил рычаг так, как надо. Все Это, это гайка прижимная, вот так вот, беру любой шплинт, и откручиваю, чтобы с ключами, с ключами не бегать. Все стоит на месте. Фонарям теперь не мешает их. Занавеской прекрасно видно. Так, ну это полбеды. Переделываю плух. Вот. Сделал а, а, подлицо его. То у меня был сверху, теперь его переделал. Это вот вот этот, сам кривой, пришлось так подгонять под него. Ну, так обрезал криво, ну забьется, я думаю, землей. И все, теперь оно вот ровненько так идет. Перегнуть пришлось его. Пришлось его перегнуть. Вот теперь, вот, если смотреть сверху, нож стоит под 45, а вот этот отвал, он стоит чуть круче. Думаю, полегче ему будет, а было наоборот. Вот здесь вот стойку вырезал, которая держала вот этот край, а было наоборот здесь, а вот этот стоял вот так вот поперек и якорило, вот здесь соответственно когда перегинал, вот это вот ушло, согнуло сейчас сюда доварю недостающую часть, вот и возможно даже чуть-чуть его добавлю. Это невозможно добавлю сразу здесь вот кусок кусок двери какой-то <смех> от вот насколько увело его ну, мы не ищем легких путей поэтому я уже вырезал нужную ну вот так она выглядит согнул И сейчас вот сюда так вот ее ровненько варю но я ее вырезал с запасом вот сейчас вот так вот что-нибудь пристегну и ее пристегну чтобы она держалась вровень а потом ее обрежу так как мне надо ровно чтобы она вот была по угольнику но это легко при помощи вот линейки гибкой делается здесь я вот так вот тоже вырезал так что переделка идет, <с> а здесь наверное не знаю может чуть еще добавить полоску чуть-чуть повыше и чуть подальше сделаем вот так что думаю будет поинтереснее работать так ну наживил вот так вот все замечательно ровненько так, как оно должно быть сейчас провариваю с этой стороны а потом жирненько с этой стороны а с той стороны зашлифую а с этой пускай оно не мешает все мужики выровнял по плоскости срезал лишний вот угольник стоит и так и так и все тут По плоскости ровненько, О, как будто тут ничего и не было, да? <смех> Единственное, сейчас, наверное, вот здесь добавлю такой треугольничек вот сюда, чтобы этот край держала вот так сюда вварю, потому что здесь-то было по краю, держало хорошо, а сейчас вот далеко. Ну, здесь так обработал слегка. Все, по плоскости отлично. Ну, уже по-другому и смотрится плохо как-то. Нож сюда, это чуть туда. И сейчас добавлю еще кусочек такой, сантиметров хотя бы 10. Я думаю, будет нормалек. Коротковато, мне кажется. Надо, чтобы он туда его подальше так мужики ну вырезал нужную запчастюлину недостающую вот так ее прихватил сейчас буду обваривать с этой с той стороны а здесь вот так вот срежу вниз чтоб он ровный был. вот и совсем другой вид вот здесь закруглю острова не было здесь подработаем все потом отполируем вот этого и вышины мне хватает а дальше чтобы он его туда двигал. чтобы под колесами меньше было земли я думаю получится отлично как-то так насколько он получится ну, примерно да, где-то 50 сантиметров я думаю достаточно так, ну более-менее уже что-то становится похожее на плух. Вот. Большеват? Да, я думаю, отлично будет. Отлично будет. Все замечательно. Вот сейчас единственное, наверное, усилю все-таки. Вот так одну полосу сюда приварю, зачищу на угол. А одну на этот край. И вот тут с краю еще на шинку вот так вот наложу и будет достаточно. Вот когда он там сотрется, я думаю отлично должен будет перекладывать отлично. Вот как-то так другой совсем конструкции стал. По сравнению с тем, что было и с тем, что стало. Нет. Нормалек. Так, мужики. Ну, закончил тут полировать, зачищать, шлифовать. Все, получилась вот такая толщина по кругу. Вот. С этой стороны уже до конца Тут жесткости не занимать. Так, сейчас довариваю на сантиметров 10 еще, так чтобы хотя бы вот это как она полевая доска, да, была чуть-чуть длиннее. И кидаю раскос, и в принципе плуг готов, можно испытывать. Нашлифовал как как можно. Дальше уже. Что получится, то получится, мужики. вот Полевая широкая. Была вот такая узкая, я ее увеличил. Да, сейчас доварю еще 10 сантиметров. Тут не, не сложно. Как-то так. И прикину раскос и все. Я то завтра сделаю переделаю крепление под него, чтобы оно регулировалось, чтобы можно было его вот так вот регулировать еще не только там угол атаки, а еще в сторону и можно испытывать.